такие драники с зеленью и сыром я обычно добавляю что-то еще, свеклу, морковку или, как в этот раз, ветчину, так каждый раз получается совершенно новый вкус. Вашему вниманию предлагаю, превосходный вариант для обеда или ужина на скорую руку. Ведь этот простой рецепт драников с зеленью и сыром не требует особых затрат и умений и получается у всех хозяек с первого раза, а уж как вкусно, словами не передать. Так что настоятельно рекомендую. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Картошку чистим, моем, трем на терке и отправляем в миску. Туда же измельченные сыры, и ветчину, зелень, яйцо и специи по вкусу. Тщательно все вместе перемешиваем. 2. Лук хорошенько измельчим и тоже добавим. Я вообще измельчаем его в блендере до состояния туре, Перемешаем и в последнюю очередь добавим муку. Снова перемешаем. Сформируем котлетки и обжарим со всех сторон на растительном масле. 3. Подаем со сметаной. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты Картофель 300 грамм, ветчина, 100 грамм, сыр твердый, 100 грамм, лук, 100 грамм, яйцо, 1 штука, зелень, 0,5 пучка, мюка, 2 столовые ложки, специи, по вкусу, количество порций, 4,5. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Жду снова и желаю вкусного дня.